Добрый день. Постараюсь быть краткой и изложить вот ряд аспектов именно с точки зрения гастроэнтеролога сегодня. Естественно, симптоматическая терапия и ведение наших пациентов должна быть включаться сразу, как только пациенту устанавливается диагноз и продолжаться на протяжении всего времени лечения нашего больного. С чем же в основном обращаются пациенты к гастроэнтерологу на амбулаторном этапе? Это последствия оперативного вмешательства. Естественно, это все возможные пострецидационные синдромы. На сегодняшний день хирурги делают уникальные по своей сложности и объемам операции, но которые в том числе сопровождаются рядом достаточно больших осложнений последствий со стороны желудочно-кишечного тракта. Это все возможные осложнения, возникающие на фоне лекарственной терапии. И чем более, скажем так, развивается активно лекарственная терапия, тем больше мы получаем и специфических осложнений. Это последствия лучевой терапии. Это это, естественно, потеря массы тела, и мы точно так же работаем и в рамках паллиативной медицинской помощи, потому что пациенту, как я уже сказала, на любом этапе нужна симптоматическая терапия, та же нутритивно-метаболическая терапия, коррекция каких-то всех возможных симптомов диспепсии. То есть наша инвазия, она может быть на любых этапах лечения больного. Я кратко остановлюсь на основных пострезекционных синдромах, с которыми обращаются пациенты. Это в первую очередь последствия операции на желудке и пищеводе. Это, естественно, последствия операции на поджелудочной железе. Отдельную когорту составляют стомированные пациенты. Это комбинированные пациенты после обширных операций, когда делается резекция нескольких органов, когда удаляется большая часть, допустим, толстой кишки или тонкой кишки. Отдельную группу можно выделить пациентов с синдромом нижней передней резекции. Я постараюсь остановиться на каждом пункте, вот насколько хватит по регламенту время. К синдромам оперированного желудка, как вы все знаете, относятся и демпинг-синдром. Он может быть как ранний, так и поздний демпинг. Гипогликемический синдром, который относится к позднему демпингу, это, естественно, специфические такие осложнения, как анемия. Мы помним, что после гастроктомии, после обширных резекций у пациентов со временем в обязательном порядке развивается и железодефицитное, и Б12-дефицитное состояние, о котором тоже нужно помнить и которое нужно купировать. Это может быть и синдром приводящей петли. Одно из самых частых осложнений – это, естественно, рефлюкс изофагии. И о чем не нужно забывать, это о том, что эта группа пациентов всегда имеет очень большой процент потери массы тела, я покажу это дальше на слайдах, которые зачастую практически всегда требуют дополнительной нутриционной поддержки для предотвращения и прогрессирования развития нутриционного дефицита. В раннем послеоперационном периоде наши пациенты также могут сталкиваться с нарушением функции культи желудка или анастомоза, моторные эвакуаторные нарушения. Вот, собственно, это основное то, с чем к нам обращается данная группа больных. На какие жалобы в первую очередь мы должны обращать внимание для того, чтобы, опять же, адекватно подобрать сопроводительную терапию? Это потеря веса. Потерю веса мы должны оценивать с момента появления первых симптомов до момента обращения пациента к врачу, включая проведенное оперативное вмешательство, химиотерапию и так далее. Это, естественно, проявление демпинг-синдрома, рефлюкса, болевой синдром. Почему? Потому что обязательно у таких нужно понимать, когда возникают боли, с чем они связаны. Связаны, если они с приемом пищи, то через какое время возникают эти боли. Почему? Потому что здесь нужно иногда дифференцировать. Что это такое? То есть, допустим, у пациента какие-то моторно-эвакуаторные нарушения, или же, к сожалению, у пациента идет на данный момент прогрессирование основного заболевания, и, допустим, болевой синдром в том числе связан с динамическим нарушением каким-то кишечной проходимости. У пациента развивается, допустим, канцероматоз, и вот эти боли, они также могут быть связаны с этим. Ну, соответственно, про остению и нарушение стула, вкуса и так далее, это тоже я уже говорила. Основные жалобы – это вот вышеперечисленные. Диагностика здесь у нас стандартная. Пациенты, как правило, состоят все-таки на учете у онколога. Из того, что рутинно мы назначаем, это эндоскопические исследования, клинический биохимический анализ крови. При появлении симптомов дисфагии, рвоты, болевого синдрома, в идеале сделать пациенту, кроме всего прочего, рентгеноскопию. Делать можно ее либо с барьем, либо с водорастворимым контрастом. Если мы подразумеваем нарушение какой-то динамической кишечной проходимости, вот, и особенно на амбулаторном этапе, я предпочитаю пациентам назначать рентгеноскопию с водорастворимым контрастом. Очень хорошо мы можем оценить, соответственно, проходимость по кишке. Единственное, что отсматривать ее нужно от момента первого глотка до момента полная эвакуация из кишечника, то есть это исследование единственное занимает несколько часов, вот то, на что нужно пациентов ориентировать. Это, естественно, компьютерная томография, контроль массы тела в динамике, то есть мы смотрим, набирает пациент вес, теряет пациент вес, это опять же будет являться одним из критериев оценки эффективности нутритивно-метаболической терапии. И в сложных случаях, когда у пациента есть стойкий рефлюкс, когда у нас, например, есть какой-то аспирационный компонент, когда мы хотим понять, что дальше с пациентом делать и более точечно назначить терапию или нет адекватного ответа на фоне проводимой терапии, в том числе можно подключать и суточную импеданс метрию это специфическое исследование, которое позволяет оценить у пациентов наличие рефлюктата, характера этого рефлюктата, высоты, времени заброса и также... Позволит нам в том числе ответить на вопрос, как лучше телескорректировать терапию. Это исследование, конечно, рутинно применяется в стандартной гастроэнтерологической практике, но для наших пациентов после операции на желудке, на пищеводе, это, тоже, это исследование тоже может иметь свои точки приложения. И на следующем слайде я покажу, какие. Например, соответственно обратился ко мне на консультацию пациент после незначительного операции электрохирургическое удаление опухоли антрального отдела желудка, соответственно. После этого у пациента был компенсирован стеноцентрального центрального отдела желудка, была проведена баллонная дилетация, достигну стойкий положительный эффект, но при всем при этом пациент предъявлял стойкие жалобы на изжогу, сохраняющиеся при любых попытках в отмене ингибиторов протонной помпы, стойкое сжение в ротовой полости, ощущение заброса, рефлюкса. Пациент постоянно принимает ингибиторы протонной помпы без выраженной положительной динамики, по его ощущениям жалобы все равно сохраняются, на момент осмотра пациент стабилен данных за рецидив основного заболевания нет. Это вот как один из вари... это естественно вариант более такой практики, потому что у пациента желудок сохранен и мы здесь хотели отдифференцировать функциональную жогу и вот какой-то истинный рефлюкс. Пациент акцентировал внимание на том, что появилась у него именно это после операции. Ну и вот соответственно После проведенного обследования непосредственно в данном случае у пациента мы не выявили классического кислого рефлюкса. Пациенту была подобрана терапия по-другому. Это был вариант функциональной изжоги. Поэтому пациенту были назначены препараты не столько ингибиторы протонной помпы, сколько вот здесь были подобраны ему достаточно легкие антидепрессанты, прокинетики. Ну и, в общем-то, достигнута положительная динамика. Как еще один вариант, когда тоже можно это исследование использовать – также обратилась пациентка на прием. Состояние после гастроктомии, прогрессирующая потеря веса, часто эпизоды аспирационного ночного рефлюкса, рецидивирующие пневмонии. Она обратилась на прием с целью решения вопроса о необходимости реконструктивной операции. Почему? Потому что на фоне назначаемой терапии больших дозировок ингибиторов протонной помпы регуляторов моторики без положительной динамики ПКТ по множественные в легких очагиве воспалительного характера данных за рецидив нет ну то же самое мы решили что все-таки рационально будет пациентке провести это исследование по результатам исследования Основной заброс, естественно, у, таких, вот у пациентов после гастроктомии он не кислый, он щелочной, поэтому назначение ингибиторов протонной помпы в данном случае оно нерационально, в связи с чем у пациентки была отменена терапия. Назначены были прокинетики, регуляторы моторики. В течение года у пациентки была достигнута положительная динамика, пациентки изменили образ жизни, пациентки, соответственно, прошу прощения, пациентки был изменен образ жизни, даны рекомендации по питанию. И в течение года была достигнута хорошая положительная динамика, оперативное вмешательство не потребовалось. То есть вот таким способом подбора консервативной терапии плюс изменение образа жизни плюс да, каких-то еще вещей, мы достигли того что положительного эффекта. По основным направлениям терапии у данной группы пациентов, ну, как я уже выше сказала, это коррекция недостаточности питания, коррекция анемии, обязательно формирование каких-то новых пищевых привычек и хотя бы образа жизни у таких пациентов, симптоматическая терапия, ну и дальше такая точечная терапия в зависимости от наличия симптоматики. По поджелудочной железе кратко скажу, что здесь нужно о чем помнить, что даже небольшие вмешательства на поджелудочной железе, особенно если когда пациент получает дополнительное еще химиотерапевтическое лечение, могут вызывать экзокринную недостаточность поджелудочной железы и которая может сопровождаться достаточно выраженной симптоматикой у пациента. Вот опять же приведу пример клинической демонстрации. Обратился на консультацию пациент, соответственно, новообразование БДС. Пациенту выполнена была гастропанкриатова резекция. На момент осмотра под вопросом было прогрессирование основного заболевания. Но пациент почему? Потому что за последний год пациент потерял порядка 30 кг от веса. На момент осмотра жалобы на выраженные отеки, жидкий стул 20 раз в день, астенизацию. Пациент был полностью обследован. Данных за соответственно рецидив основного заболевания было не получено. В то же время у пациента по Анализом была выявлена тяжелая степень внешнесекреторной секреторной ферментативной недостаточности, после коррекции которой у пациента в течение четырех последующих месяцев отмечалась стабилизация состояния с прибавкой массы тела более 10 кг и, соответственно, стабилизация клиник-лабораторных показателей. То есть об этом моменте тоже помним для себя, его как-то помечаем. Отдельная достаточно сложная группа больных – это пациенты с синдромом передней-нижней резекции прямой кишки. Почему? Потому что кроме того, что у нас есть травматизация сфинктерного аппарата, Аппарата прямой кишки, естественное, нарушение. И происходят и микробиоты внутри кишки, нарушения аноректальной физиологии. С чем такие пациенты обращаются? Это, естественно, в первую очередь трудности с удержанием кала и газов после позывов на дефекацию. Это частая ферментарная дефекация. То есть, когда пациент начинает опор... Начинается опорожнение кишечника, пациент не может остановиться до тех пор, пока не произойдет полное опорожнение кишки. Для пациента это достаточно сложно, потому что зачастую этот процесс может занимать там часы. Что помним, что для диагностики на сегодняшний день у нас есть анасфінктометрия, которая нам позволяет оценивать состояние функционального, функциональное состояние эмоционального сфинктера и тазового дна. Оптимально это исследование проводить до момента планируемого оперативного вмешательства, чтобы нам оценить уже тогда реабилитационные потенциалы имеющиеся проблемы и, естественно, приступить к этапу реабилитации как можно раньше после операции. По основным направлениям терапии, это на сегодняшний день бостерапия и тибиальная нейромодуляция. Обязательно таким пациентам нужно подключать и лекарственную терапию, как я уже выше сказала, это могут быть и какие-то регуляторы микробиоциноза. И нужно понимать, проходил пациент лучевую терапию или нет, потому что, естественно, когда на недержание накладывается, допустим, последствия лучевого колита или проктита, то симптоматика становится более выраженной. То есть это комбинированная терапия, это, естественно, и психологическая коррекция, то есть, скажем так, комбинированная терапия по данному направлению. Кратко по лучевым поражениям кишечника. Но ну, что мы должны только помнить, что они могут возникать как в процессе лечения, так и сразу после окончания лечения, так и в течение года. И иногда на практике даже больше после окончания лечения. Пациенты приходить могут с различными жалобами в зависимости от локализации процесса, в зависимости от того, куда была проведена лучевая терапия. О чем еще нужно здесь обязательно помнить, о том, что, например, у женщин после операции на малом тазу, когда... Удаляется матка, меняется архитектоника малого таза, петли кишечника уходят вниз, и в этом случае они могут попадать в разметку, и, скажем так, зона поражения может быть выше предполагаемой или планируемой, и об этом тоже нужно обязательно помнить. Жалобы, с которыми приходят пациенты, это естественная анальная инконтиненция и боли по ходу кишечника. и Могут, могут такие тяжелые колиты сопровождаться порезом кишки, когда вот на практике у меня был пациент, который попал в стационар с клиникой острой кишечной непроходимости. В результате обследования, естественно, данных получено не было, но был тяжеленный порез на фоне воспаления. Поздние лучевые поражения точно так же обращаются пациенты и с вторичными циститами, в том числе на фоне постлучевых колитов. Выделение крови, слизи, скаловыми массами. О чем здесь нужно помнить, что обязательно нужно таких пациентов лечить и смотреть, потому что осложнения достаточно длительные, осложнения могут быть достаточно тяжелыми, начиная от перфорации, заканчивая там, формированием свищей, особенно когда мы говорим про нижние отделы. По диагностике это стандартно компьютерная томография, что мы на ней увидим, или магнитно-резонансная томография, утолщение стенок кишечника. Соответственно, если мы говорим про прямую кишку, пранус, мы можем проводить аноскопию, но обязательно мягким аноскопом для того, чтобы оценить состояние слизистой и также спрогнозировать необходимую терапию. По препаратам достаточно большой выбор препаратов у нас на сегодняшний день. По срокам ограничения терапии нет. смотрим по состоянию пациента, по состоянию слизистой, по ответу на терапию и лечим, собственно, до победного конца. То есть, вот как показывает практика, до тех пор, пока у пациента не купируются жалобы и пока мы не увидим положительную динамику. Я вижу, что мое время заканчивается уже. К сожалению, не успею рассказать очень многих других вещей. Говоря про нутритивно-метаболическую терапию, про нутриционную поддержку, и касаясь потери массы тела, а на сегодняшний день, сейчас прошу прощения. Причин терять вес у наших пациентов очень много, начиная от оперативного вмешательства, проводимого, проводимого лечения. Это, естественно, и обязательно нужно помнить про системную воспалительную реакцию. По активности нутриционной поддержки сегодняшние последние рекомендации говорят о том, что от максимально активной нутритивно-метаболической терапии на первичных этапах лечения мы уходим до минимальной активности, когда мы говорим про палиативную медицинскую помощь, да, и, соответственно, выживаемость пациентов составляет, там, ну, по рекомендациям менее трех месяцев, но здесь мы больше все-таки должны ориентироваться именно на состояние самого больного. По препаратам мы можем использовать, опять же, как антеральное, так и парантеральное питание. Активность нутриционной поддержки, как я уже сказала, при... Терапия, соответственно в паллиативной медицине уже не оказывает значимого положительного эффекта поэтому она должна использоваться скорее как поддержание качества жизни больного и соответственно Единственное, вот еще о чем я бы хотела кратко сказать, что данная терапия она должна быть обязательной нутриционной поддержка на всех, этапах лечения жизни, на всех этапах лечения пациента нашего онкологического. У нас в диспансере была в течение четырех лет проведена уникальная Первая в России программа амбулаторной и нутритивной поддержки онкологических больных, когда наши пациенты с локализацией голова, шеи, желудок, пищевод получали препараты лечебного питания с целью предотвращения и купирования недостаточности питания. И за указанный период более трех тысяч человек было обеспечено препаратами лечебного питания. Осуществлялось это все в рамках заключенного госконтракта. На сегодняшний день, к сожалению, пока программа приостановлена, но мы надеемся, что возобновится финансирование, и мы все это продолжим, потому что истощенный пациент не только хуже реагирует на лечение, мы все знаем корреляцию в том числе между болевым синдромом и снижением веса и, собственно, так далее. Время мое закончилось, моя презентация будет, я так понимаю, в прямом доступе, да, Алексеевна? Поэтому, если есть какие-то вопросы, то, соответственно, с удовольствием на них отвечу.